Здравствуйте! Сегодня у нас на канале Енот по очередная машинка Машинка Мозер Cat Поставляется в таком вот очень Интересном комплекте В сумочке Причем нет картонной коробки Просто сумкой на нее Натянута картоночка Как всегда, давайте сначала посмотрим Упаковку Упаковка это вот это вот Картонка, само собой Внешний вид, название Вариокад. И кое-какие краткие характеристики Нож 46 мм Changeable То есть быстросменный Quick Change Работа 75 минут от аккумулятора Аккумулятор никель-металл-гидридный Можно работать с проводом И без провода Эргономичная Контроль зарядки ну Давайте посмотрим ну и комплектация. 4 насадки, зарядное, масло, кисточки. Давайте посмотрим. Сумочка. Сумочка прям клевая. Да? вот для того, чтобы возить с собой машинку, если вы ее перемещаете с места на место, это будет очень удобно. Инструкция, само собой. Ну, кто их читает, гарантийник. Зарядная. Зарядка стандартная для всех профессиональных машинок. Это адаптер 6000. Да, Машинка, комплект насадок, кисточка, масло. Ну, давайте поговорим о самом интересном, о том, что мы видим довольно редко. Это сумочка. Сумочка достаточно большая по объему, поэтому, помимо, собственно, машинки вариакат с зарядным насадками и прочее, прочее, прочее, сюда вполне влезет еще триммер возможно еще одна машинка не рекомендую класть сюда ножницы поскольку чехол этот мягкий да, соответственно с ножницами может приключиться какая-то беда а с машинками в этом плане попроще хорошо а, ну, есть у нас здесь три малых кармана один большой надпись МОЗа на фронте убираем в сторону все лишнее Смотрим. зарядное. Зарядное я уже сказал. стандартный Адаптер 6000 с разъемом точно таким же, как на профессиональных машинах, допустим Moser Chrome Style, Moser Lipro, äh, Li Pro Mini и так далее. Масло. Ну, тут говорить нечего. Как всегда Moser жопошники. Положили 5 мл или меньше того. Насадки. Насадки стандартные. Подходят к другим машинкам мозер аккумуляторным а с ножом с регулировкой длины среза это насадки 3, 6, 9, 12 мм в принципе тот же самый комплект что у мозер хром стайл точно так же насадки здесь сдвижные без защелок то есть они просто в натяг садятся на нож и все ну вот так это выглядит у нас Точно так же, как оно происходит у нас на ряде других машинок МОЗОР. Это вот 12 мм максимальная. В принципе, кто работает МОЗОРом аккумуляторными, с этими насадками знаком. Они продаются, в общем-то, отдельно, поэтому если вдруг какую-то сломали, потеряли или хочется больше длины насадку, это не проблема. Кисточка. Ну, как всегда, кисточка для чистки. Как всегда, я ее рекомендую выкинуть и взять что-нибудь посерьезнее. Либо кисть для окрашивания, либо обычную зубную щетку. Итак, сама машинка. Повторимся. На упаковке написано работает до 75 минут. Это неплохой показатель, но на упаковке не написано сколько же она заряжается. А заряжается она 12-14 часов. То есть данная машинка позиционируется не как профессиональная, а как машинка для дома. Мозер молодцы, отличие профессиональных машинок от машинок для дома у них выражается фактически только во времени заряда. А внутри стоят практически такие же моторы, и самое главное, комплектуется тем же самым профессиональным ножом. А здесь стоит а, такой же нож, как на Moser Chrome Style, точно такой же, вернее даже не точно такой же, а тот же самый, с надписью Made in Germany, а быстросъемный, точно такая же внутри конструкция, а на более новых машинках Lipro немножко другая конструкция здесь закрыта, но ну, здесь поле старое это абсолютно не проблема конструкция хорошая, удачная регулировка длины среза от 0,7 до 3 мм 5 фиксированных позиций это то, что многим очень нравится что есть щелчок при переключении длины среза хорошо, дальше аккумуляторы аккумуляторы здесь стоят никель-металл-гидридные -метал, точно такие же как допустим в Moser Easy Style или в Moser Chrome Style но объем здесь поменьше чем у Chrome Style такой же как у Изи Стайла то есть две пальчиковые батарейки внутри стоят путем нехитрых вычислений делим емкость аккумуляторов на продолжительность работы получаем что мощность этой машинки где-то 3,5 ватта но это меньше чем у Chrome Style, но больше чем у Изи Стайла, то есть в принципе мощность вполне себе профессиональная и здесь как бы мы не старались нож мы остановить не можем, то есть мощность в принципе, неплоха. То есть, для начинающего парикмахера можно работать этой машинкой. Она сожрет массу без проблем. У нее есть регулировка длины среза. Главный и, по сути, единственный минус этой машинки – это время зарядки. Время зарядки – 12 часов. Время работы – 75 минут. Если у вас большой поток клиентов, она у вас обязательно разрядится, и вы будете работать от шнура. Напоминаю, у шнуров Мозер есть одна неприятная особенность. Вот в этом месте они частенько перегибаются. Если вы часто работаете от шнура, либо там просто, не знаю, теребите часто его. Поэтому работать от шнура, это здесь не очень хорошая практика. В остальном машинка достаточно легкая. У нее хорошая эргономика. Она хорошо лежит в руке. Ее удобно держать. Несколько странный дизайн напоминает пульт от телевизора. Да, но тем не менее, очень удобная. Машинка почти профессиональная. Единственное, что отличает ее от профессиональной, это время зарядки. На этом, пожалуй, все. Подписывайтесь на наш канал Енот Постригун. Будут вопросы, задавайте их в комментарии Либо в нашей группе ВКонтакте Енот Постригун. Не забывайте подписываться, вступать в нашу группу ВКонтакте. Ну и, пожалуй, все. Пока-пока.